Какая эффективность? Почему вот столько много людей а, собралось здесь и попросило помощи журналистам? Смотрите, когда здесь строились эти дома, здесь должен был стоять третий дом. Вот здесь. А, и это, этого парка не должно было существовать динопарка. А, общественность города отвоевала, именно отвоевала а, у компании в строительной компании место, Дом не построили, построили парк. Сейчас происходит на этом же точно месте то же самое, что город, что общественность города отвоевала а, много лет назад. И опять же, на том же месте строится уже не дом, а устроится именно практически в парке, потому что а, выходы все выходят в парк, строятся, грубо говоря, рынок. Хоть говорят, что временно, но судя по тому плакату, который там установлен на столбе, это на 4 года без нашего согласия, скажем так, с выходами в наш двор. Вы обращались к властям, к органам власти, к муниципалитету. Вам разъяснили какую-то ситуацию? Нет, нам еще никто ничего не разъяснил. Сегодня утром приезжали с прокуратуры, взяли документы на проверку. Но вот ждем, честно говоря, ждем. И сколько нам ждать, это неизвестно. Там вот на столбе висит информационная табличка, где написано, что строительство ведется на Корчагина 16. Но это же совсем не Корчагина. Фактически где оно ведется? Это античный 8В и 8Б. Если мы пройдем за этот дом, как раз у нас огромный пустырь, где можно установить все, что угодно. То есть места достаточно, но не в детском же парке. Зачем нам это надо в нашем дворе, в нашем месте отдыха, где отдыхают наши дети? Для нас это было вообще неожиданностью. Наш дом обнаружил это э, в воскресенье вечером. И в понедельник, э, вернее во вторник утром я отправила письмо в департамент. Но до сих пор, пока мне даже еще регистрационного номера не пришло. А тем не менее монтаж э, этих, этих ярмарочных мест продолжается. Но никакой реакции пока еще нет. Ни звонка, ни ответа, ни, ничего. А кто-то из наших э, жителей, сейчас не могу сказать конкретно, потому что э, звонил. Тоже в департамент ему сказали, мало ли кто что, кому не нравится. Вот так вот. Так вот. Это место отдыха, вы понимаете? Если здесь будет рынок, это будет полный бардак, много мусора. Все жители, которые поживают здесь постоянно, все категорически против организации подобных в... ярмарки. Нет здесь подъездных путей разгружаться, они могут только подъезжать через наш двор, на нашей дворовой территории носить сюда. Кроме того, каким коммуникациям они собираются подключаться. Пусть они идут, оформляют технические условия и так далее. Трансформаторная подстанция, она рассчитана а столько на наши три дома. Мощностей там для подключения других нет. И так у нас уже свет вырубается периодически. Кроме того, к распределительному счету, который находится в этом динопарке, идут кабели прямо вот под этими монтируемыми павильонами. А если какая-то авария, или что, как они будут? Настрой людей бороться, мы оставляем за собой право идти до конца, значит, обращаться во все органы вплоть до суда.